Всем привет, с вами Кирилл, и мы играем в Doors. Здесь вышла новая обнова, и сегодня я хочу заснять про эту обнову видео. Давайте же начнем. Так, тут одни только на 12. Давайте сюда идем. всем привет, Мне 24, привет, Кобяков. Короче, у меня сейчас 125 монет. Попытаюсь нее, ее его <проградный> <проградный> пройти. Ту -тун -тун -тун. Я куплю фонарик. Мне фонарик нужен. Так, короче, спидран, спидран. спидра. О, вот что первое. Поменялся звук открывания дверей. Так вот он ключик. Так нам нужно найти свечку. Опа, батарейки первые для нашего фонаричка. Говорят, тут еще добавили новые комнаты. Только я не знаю, тут добавили некоторые два предмета. Это ключ какой-то и <клес> крест. Только я не знаю, что делает, где найти крест. В ящиках. Я буду все ящики лтать. Если что. Вдруг я найду крест в этом в ящике. Говорят, нужно считать комнаты. Так, какая-то открытая дверь, не понял. Опа. Нифига. Я думаю, что она без досок? С ручкой целая дверь. Так, давайте считать двери. Седьмая. То есть, я слышал, что нужно считать двери. Ты можешь попасться так, что могут попасться, что ли, какие-то двери. Мне хотя бы найти жигу. О. У нас уже 320 монет. Десятая. Да батарейка. Ч ⁇ одна батарейка тут спавнится? Одиннадцатая дверь уже. Где падло? Да где ты? Ага. Так, двенадцатое. Так, может тут что-то будет? Нет, там ничего нет. Так. Бежат вам. Понял, почему он летит. Просто говорят, нужно прислушиваться. Если что-то не так. Ладно. Допустим. Так, что у нас тут? Ну, здесь, как обычно, монетки. Сначала я просто золотая тут комнаты. О, и ключик сразу нашел. Я еще золотая. Вдруг здесь крест заспавнится. Опять батарейка. Так, ну я вроде все залутал, да? Там дверь открыта, тут все открыто, тут дверь открыта. Ага. Ладно. Так, не понял. Блин, а какая дверь-то? Какая дверь-то. Так, что у нас тут спечется? Вроде была шестнадцатая, или какая? Ха, кстати, я умнее тебя, лошары. Ах, ты ж падла, все двери загадил. Ты ж падла, все двери загадили. Ладно. Вроде семнадцатая дверь. Ладно. Так, какие тут есть у нас двери? Есть 17 есть, есть 16-я. Вроде, вроде 17 Ага. Повезло. Так, это еще не сик. Ну, это и хорошо, что сика нету еще. 20. Опа. Так, летит. Осколочки. А, загадили опять. Так, ну подождите, я вышел. Подождите, мы же, когда открываем дверь, у нас же всегда может с такого ракурса. Так, значит, это не эта дверь. Значит, это не, это, значит, это не 23, а 22. Ага, понял фишку. Никому не буду рассказывать ее. Никому. Ха-ха-ха. Вот здесь вот в этой штуке всегда спавнятся вещи. А вдруг... а тいや... а Твою мать! Засраный паук! Так, хоть бы был крест. А, отмычка. Я подумал, крест. Опа. Видите, он как крест, но только он... Как церковный, а как обычный. Так, двадцать четыре. Двадцать пять. Не, ну пока что... Опа, нифига. Я вроде видел... А, нет. Новая комната. Я просто проходил в до и я не знаю... Я не видел эту комнату, я только некоторые новые видел. 27-я. Так. Может тут еще и Раш может в любой момент появиться. В любой момент может появиться Rush, но это как-то вообще не прикольно. Так, понятно. Базами. Я обосрался. Я подумал, он не летит, хотел только уходить. Он уже и появился. Это сраные отмычки. Ладно, отмычки тоже пригодятся. Не, ну это пока легко. Так тридцать вторая, Твою мать чуть не сдох. Тридцать третья. Мне кажется, лить. А это это уже глаза. Я опять меч 36-я. Они засрали мне дверь. 37-я. А ч вы мне дверь-то не засрали? Так, ну все, погоня вроде, да? Глаза. Интересно, что си сика изменили? Или еще... Все, туда сто... Так, не понял. О, новая анимация. Так. Твою мать, куда я в стену-то полетел? Блин, ее сложнее сделали. Так, туда... Я прошел. Аллах, Аллах. Так, сорок, сорок четвертая, сорок пятая, сорок шестая, сорок седьмая. Такая падла. мать паук так тут еще сундук ладно заряжен блин Ой, спасибо. Я стратил, еще одну добыл. <связывая> О, нифига себе. Так, тут еще есть. <связывая> Что тут еще сейчас было? Пятьдесят новая анимация. Надо же еще за листком сходить. Будем с этого ракурса не слышит. Первая цифра пять, пять. цифра фигурка и цифры нам нужно наколывать ну, квадрат пять три пятьдесят три пятьдесят три Пятьдесят пятьдесят три один, пятьдесят три один, Семнадцать пятьдесят один. Пятьдесят один семнадцать. Я мать понять, что не где буквы-то. Пятьдесят пятьдесят три семнадцать пятьдесят пятьдесят пятьдесят Семнадцать восемь. Пятьдесят три сто семьдесят восемь. Халашар, е, yeah, я прошел, е, yeah. не понял, хал, ты кто такой твой? Ты кто? Так ты кто такой? Жига, таблет, крест и ключик. Не, я куплю ключик. Крестик. Ну и Жига. Если при... то если это пригодится. Так, крест и ключик. А на крест мне еще пригодится. Я-то думал, мы его не найдем уже. Да. Так, свет моргнул. вот этого не было или было не знаю Но точно это я не помню 57 60 60. Так. Шестьдесят. Так, что это такое? подожди о ни хрена себе ты где падла? нифига Какая-то новая комнатка. Так, это же... Кстати, ключ машины надо сунуть. Га, да, тут денег много. О, это что такое? Опа. Закрылась только что. Ой. Я думаю, теперь ты нас раз не будет беспокоить. Мы же его, как говорится, изгнали. Твою мать, возьми. Шестьдесят восьмая. Блин, Раш. Мы же вроде его как-то изгнали. Думаю, у нас не будет преследовать. Пофиг сломаю кмичкой так, а а так ну это глаза ломят понятно вот погоня сейчас будет погоня Батарейка, блин. Так, туда. даже... Фух. Восемьдесят вторая. Я думаю, что сдохну. Но я не сдох. Восемьдесят четыре. Будем еще двери до хренища. Восемь. Амбус. 汤姆和二。 Так что это такое? Что это такое? Ладно, твой мать, не так не так комната. Спел таблетку эту взять, батарейку. Семьдесят девятая. речка Я просто не хотела там умирать. Вот и я и оставил крест. Господи, я обосрался. Инфаркт. 20 инфаркта Хорошо, я сразу нужную кнопку нажал. Ага. Это. это вот это тоже не то вот сейчас пока десять комнат и будет как как вы понимаете на минус это дверь почему то не понял Я не понимаю, что за хрень? А я сейчас сдохну. Ловушки. что? Ладно, с меня хватит.